Это пятая часть эксперимента, на предыдущей части ссылка будет вверху. В предыдущей части цена улетела от нас на 1000 пунктов, отреагировав на новость о новом штамме коронавируса Omicron. Будем действовать согласно торговой системе и посмотрим, что будет. Также я выскажу свое мнение по вопросу, сколько может зарабатывать на рынке новичок. Цена неплохо выросла, нащупала какой-то уровень, видим это по объемам. Входим в шорт еще на два контракта и ждем пока график нарисует нам область стопа и без убытка. Далее при каждой возможности действуем аналогичным образом, тем самым наращиваем объем. В моменте набрали объем до 9 контрактов. Слово остается за рынком. Пропустили настолько на 5 фьючерсов, продолжаем снижаться. Пересекли область выхода из основной лонговой сделки, выделена синим цветом, в рамках которой мы отрабатываем этот откат. Для представления полной картины смотрите эту сделку с первой части, будет как минимум интересно. Избавились от рисков двух зависших контрактов. Остается только наблюдать и ждать точку возврата в основную лонговую сделку. А наблюдаем и следующее. Часть участников рынка, которые на панике от новости залетели в рынок по ценам от 75 до 76, уже отстопились. Часть перевернулась в шорт, а часть засела в засаде и ждут. Предполагаю, что те, кто отступился, начнут перезаходить в лонг, кто в шарте, начнут закрывать позиции, то есть покупать. И если эти силы окажутся сильнее, мы снова увидим продолжение лонгового движения. По вопросу, сколько же может зарабатывать новичок на рынке? Естественно, заработок и незаработок у каждого разный, в зависимости от торговой системы, дисциплины и многого другого. Для торговли на московской бирже одним фьючерсом, самые распространенные и дешевые – это фьючерсы на доллар-рубль, Газпром, Сбербанк – требуется около 6 тысяч на гарантийное обеспечение. Гарантийное обеспечение – это как депозит в кафе – Платишь и на эту сумму можешь рассчитывать. Только на бирже этот депозит-гарантийное обеспечение можно забрать в любой момент. Торгуя одним из вышесказанных фьючерсов, изменение цены на 100 пунктов равно 100 рублям. Советую перейти и посмотреть в конце видео плейлист, где можно прицениться на различных примерах к доходу в зависимости от движения графика.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 Дошли до области ретеста, закололи локальный минимум и поползли обратно за уровень. Понимаю, здесь я немного тороплюсь, но упустить вход обратно на 18 контрактов ничем не рискуя, не охота. Фиксируем прибыль от фантомного шарта в размере 1100 пунктов и опять сидим в сделке ничего не зарабатывая. Подписывайся на канал, ставь колокольчики, лайки и смотри, развернется ли цена здесь или продолжит падать с лонговой позицией.